буквы серия говорящий сундучок в этот набор входит 30 говорящих двухсторонних карточек с помощью которых ваш ребенок сможет выучить буквы самостоятельно работает он следующим образом карточка вставляется и нажимается на звездочку Карточку можно достать, перевернуть и послушать слово, которое начинается на букву. Все карточки выполнены из плотного картона, поэтому ребенок сможет долго играть с ними и можно не переживать, что с карточками что-то случится.